Сделай смелый шаг. Avon представляет новую тушь Super Shock Max. В 15 раз больше объема для максимального результата. Уникальная спиральная щеточка и сверхлегкая формула создают по-настоящему дерзкий объем. Новая тушь Супершок Макс Только от Avon. Хочешь попробовать? Закажи прямо сейчас. Обратись к представителю Avon за новым каталогом. Готова на большее? Купи два продукта декоративной косметики и получи набор роскошь цвета по суперцене.